Здравствуйте, дорогие друзья. Vfog.net, интернет-портал, посвященный симрейсингу и автоспорту, приглашает вас посмотреть гонку пятого этапа виртуального чемпионата VFOG Back in History. Чемпионата, в котором пилоты на болидах Формулы 1 разных лет по-своему разыгрывают самые известные гонки Формулы 1. Сегодня пилоты будут бороться, разыгрывать очки на легендарной трассе Спа Франкошан, которая уже многие годы является самой длинной трассой в календаре. 1995 год. Ну, те, кто смотрел или читал, помнят, Какая здесь была битва между Михаилем Шумахером и Дэймоном Хиллом. Очень была необычная гонка. Ну, не буду вам все это в очередной раз пересказывать, потому что собрались мы здесь не ради этого. И пока гонщики готовятся к старту, я <как> попробую вкратце вам рассказать о стартовом поле. Итак, на полпозиции сегодня вновь, как и на всех, почти всех предыдущих этапах, Алексей Апарин на Мальбара Макларен Мерседес. Следом за ним его извечный уже соперник, э пилот команды Спидерея Феррари Богдан Холошевский, который, между прочим, если вот мы предыдущих записях, ну, как бы я позволял себе рассуждать о том, за какие команды, за каких реальных пилотов едут пилоты чемпионата, то вот здесь э, может быть в каком-то смысле особенная гонка для Холошевского, потому что он последний раз за весь чемпионат едет за Герхарда Бергера. И уже со следующего этапа будет ездить за Эрвайна. В принципе, в борьбе это значение не имеет. Но для некоторых пилотов, в том числе для самого Холашевского, такие вещи могут быть значимыми, символичными. Второй ряд стартового поля у нас, если так можно выразиться, оккупирован пилотами команды Милд Севен, Рено. На третьем месте дебютант прошлого этапа Кирилл Именин. Следом за ним его напарник, которому очень сильно не повезло на старте прошлого этапа, Аль... Артем Емельяненко. Далее у нас чет... третий, простите, ряд полностью за итальянцами. А... Немножко низковатая позиция, только лишь пятая. Для поби... великолепного победителя прошлого этапа Юрия Воронова, который уже... Пятый этап подряд, то есть в течение всего... Хотя нет, простите, четвертый, потому что на втором этапе в Сузуке его не было. Как бы там ни было, все этапы, на которых он присутствовал, и сейчас он едет на Минарде. Можно обратить внимание, что здесь пилот использует свою собственную оригинальную раскраску шлема, а не реального пилота, за которого он едет. Uh, То же самое можно сказать и о, о напарнике Холошевского Антони Плешкове. У него новый шлем, он и в прошлый раз использовал оригинальную расцветку, а здесь она у него еще и новая. Только шестое место для второго пилота команды Ferrari. Далее на четвертом ряду. Red Bull Зауберфорд. Uh, Александра Никишина. Следом за ним э, уже третий этап, но не на Минарде, как прошлые два этапа, а на этот раз за команду «Форти» выступает э, Александр Колобенков. Следом за ним второй пилот команды «Мальбора» Макларен Мерседес Алексей Ермаков. Компанию по пятому ряду стартового поля ему составляет Александр Алешин на лежье. Здесь у нас весьма такой необычный шестой ряд, ибо вторым пилотом команды Минарди, напарником Юрия Воронова в этой гонке, является никто иной, как Илья Моисеев. Компанию по шестому ряду ему составляет Константин Гуренко, который этот этап едет на Вильямсе. Следом за ними седьмой ряд открывает напарник э, Никишина по зауберу Владимир Соколов, который впервые едет не на Лотусе, ну просто в силу того, что к 95 году Лотус уже прекратил свое существование. Здесь у нас весьма тоже необычная э, концовка, необычная концовка Пелетона, Здесь я так подозреваю, потому что для некоторых пилотов здесь слишком уж низкие результаты, и, скорее всего, эти пилоты будут стартовать спидлейн, так как не были на квалификации. Возможно, я ошибаюсь, просто я уже всего не помню, но мне кажется, что это так. И первый из этой финальной четверки – это дебютант этих соревнований Дмитрий Киселев, представляющий команду Pacific. Следом за ним на футворке... Эм, Дебютант третьего этапа, он не был на прошлом этапе вымыли, на этом скандальном этапе. Владимир Ковалев. И сегодня, несмотря на низкую стартовую позицию, мы вправе ожидать от него прорыва, потому что очень неплохой пилот, мы помним, в своей дебютной гонке он стартовал третьим и приехал третьим, что очень неплохо. Следом за ним второй пилот команды «Форти» Дмитрий Мельников. И наконец замыкает этот перитон Виктор Каменнов, который в этой гонке едет. Как и кстати, как, кстати, и в Донингтоне, едет за Тирел. Ну что ж, пилоты <coughs> продолжают подготовку к старту. И пока я хотел бы вам слегка, буквально вкратце рассказать о вчерашней квалификации. Квалификация была необычная, у нас было очередное, я вот помните поднимал эту тему в Доннингтоне, было это такое историческое совпадение, вообще они у нас буквально на каждом этапе. Продолжая после имова Ну, у нас, конечно, в Имале не было смертей, фатальных аварий, но зато, я считаю, этап получился очень скандальным. И самое главное, что можно в каком-то смысле сказать, что вот после самого этого этапа впечатления, вот именно эмоции, которые у пилотов остались, были фактически теми же, что и после настоящей ималы 94 -го года, потому что. Этап получился у нас самым скандальным, печальным и, в общем, таким, о котором не хочется вспоминать. Здесь же, ну, я не знаю, что у нас будет в гонке, потому что нельзя сказать, что Вильямс сегодня может побороться за победу, Бенетон только если повезет, но было совпадение на квалификации, ибо она была полностью дождевой, пилоты были не вполне готовы. Сначала практически всю квалификацию пол, на пол позиции был Холошевский. он просто проехал на фактически сухих настройках, но с э, дождевой резиной, по каким-то непонятным причинам опарин а вначале не смог составить ему конкуренцию. Но он практически после своей первой попытки всю квалификацию присидел в боксах. Видимо, настраивал машину. И под самый занавес... Ну, в общем, он мог. Он потом совершил еще несколько кругов, но уже это был конец, в принципе. И совершил быстрый круг. И буквально там на 2 или полторы секунды перекрыл время Холошевского. Тот даже не стал пытаться его догонять. Он и сам был существенно впереди своих соперников. Поэтому... Получилось, что стартует он сегодня только со второго места. Ну что ж, он может выстрелить. Мы все помним Донингтон. Он тоже стартовал вторым позади Апарина, и это не помешало ему вырвать лидерство уже на первом круге и стать победителем гонки. Ну что ж, гонщики готовятся к старту. Это как раз план с машины. Алексея Парина, Ио Макларен, стартующий с пола, как я уже не раз упоминал. Телезрители, думаю, уже знакомы с процедурой старта. Сейчас э, погаснут, э, Простите, сгорятся по очереди пять красных огней светофора, потом они одновременно погаснут, и будет дан старт. Так, старт. Да, вон там остались пилоты на решетке. Это явно старт с пола. Э, Спросите с питадам, там много есть. И Холошевский пытается пере атаковать. Да, Бок о бок. Да, Холошевский впереди. Воронов третий. Винитон, по-моему, Емельяненко. Следом Плешков. Закрутило кого-то. Это Моисеев, а там Заубер в стене. Это Никишин. Да, печальный... Ну, хотя, почему печальный? Просто легендарный, известный поворот Эуруж Красная вода сыграл с Никишином злую шутку. У него, похоже, отказал двигатель. Да, вот только на едет Мельников. За ним Гуренко... Так, это Киселев и замыкает эту кавалькаду Ковалёв. А самым последним едет Бу Буренко. Так, у нас уже в боксах, да, это Никишин, э Алёшин, э Соколов и все. Три э -э сошедших, трое сошедших. Ну что ж, я смотрю, опарин уже атакует, пытается вернуть лидерство. Я думаю, он изрёк некоторые уроки из э, Донингтона. Я думаю, он просто так не сдастся и будет совершать куда меньше ошибок. Воронов пытается не отставать, но, в принципе, лидеры сейчас идут быстрее него. Следом за ним, да, действительно, Емельяненко. Так, далее Плешков. Так, и кто-то раз... развернула, по-моему, ворона. А, знаете, я предлагаю вам посмотреть повтор старта. Так, это вид машина Калашевского. Так, вот он, сорвается с места. Да, уже изначально сорвался немножко лучше, чем опарин. И здесь просто. Ух, да, немножко даже слишком широко зашел. Но выбрал более оптимальную траекторию. Так, это с машинами Тишина, с ним может быть заключилось. Так, ну здесь он, мне кажется, сам где-то в стену уже без спойлера. Хотя может быть его подтолкнули, но это, здесь этого не видно. Там, да, там явно ну, сзади в зеркалах моя сети типа, не тон. Мы ждаем уже что-то и Может быть он его и толкнул, и мининг-то замешкался на старте. А здесь.. Да, здесь удар от именина. Влетает в стену, и двигатель не выдержал. Так, это с камеры Гуренко, и, и если он тронулся, значит, это уже из... Да, это из Китлэйна. что он делает? Непонятно поведение Гуренко здесь. А тронулся он одновременно со стартом гонки. То есть гонка уже стартовала. Может быть он это сделал, чтобы прогреть резину, потому что все равно он не имеет права выехать с питлейна раньше сигнал светофора. И посмотрите, в боксах уже кто-то из сошедших. А может быть и нет, просто стоит и ждет. Да, градин, красный, красный свет. Здесь он на повторе он всегда горит, так что это неправда. Он погас своевременно, и пилот и выехал. Ну что же делает Гуренко? И вот только теперь ведет гонку. Ну уж очень сильно он пропустил своих соперников. Пока мы смотрели повтор, вы посмотрите. А парень пытался опередить в автобусной остановке Холошевского. Развернул его, теперь вынужден пропустить. Лидер у нас сейчас Емельяненко. Артем Емельяненко на своем заметоне. Холошевский второй. А опарин вот таким маневром пропустили еще и Воронова. Ну что ж, подшаливают нервы, мне кажется, у опарина. Ну Воронова он сейчас, по-моему, обгонит. Нет. Воронов так просто не сдаётся. Может быть, здесь вливаться? Нет, и здесь не выходит. В Мальмедии атаки тоже не получилось. Кстати, Холошевский мы видим, лидер. Он обошёл Емельяненко. Так, а Емельяненко развернула. И Воронов там. Ну, мне кажется, стоит посмотреть повтор, что произошло. Так, это с переднего антикрыла Воронова. Да, Емельяненко сам допустил ошибку. Сорвало крыло у Воронова. И их обходит еще и.. Вот только зачем Воронов вышел в гравий. А у него отказал двигатель. У него отказал двигатель, Юрий Воронов сходит. И, по-моему, артема и то же самое. Вот тогда. Ну что ж, я, в принципе, думаю, что этот инцидент не на руку э, Холошевскому, потому что пока парень был за Вороновым, он мог объезжать. Теперь... Э, Алексей будет может, предпринимать атакующие действия, но он довольно сейчас далековатый, и чтобы эти самые действия предпринимать, надо сначала догнать. Мы видим, едва не потерял свою машину на выходе из Лясурса. И кого-то уже догоняет на круг. Там впереди машина, которая явно была в боксе. Мне кажется, что это Минарди или Моисеева. Исеева. Да, так и есть. Это Ленар и Майсеева, и даже по выезду из боксов он едет без переднего антикрыла. Очень корректно пропустил Холошевскую и то самое делает с опариным. На четвертое место у нас немного ни, ни мало пробился Алексей Ермаков со всеми этими перипетиями и исходами. Так, далее у нас идет Александр Колобенков. Следом за ним. Ох, какой прорыв! Владимир Ковалев. Владимир Ковалев немного много ни мало, незабываемый, стартовал из боксов. Здесь у нас Дмитрий Мильников. Хотя, подождите, может быть, я путаю двух пилотов в форте. Да, нет, все правильно, это Дмитрий Мильников. Следом в Гравии, без обоих антикрыльев, дебютант Дмитрий Мельников. И только... Ой, много народа сошло, если у нас... Если у нас аж на девятом месте Илья Моисеев. Да, уже сошедший Алёшин там... О ой ой ой оба Бенетона сошли. А почему же Менин-то сошел Обидно. сошел у нас Каменов Сошли оба заубера. Что ж, 9 машин всего получается в гонке. Мы видим, опарин а догоняет Холошевска. У него это получается. Но знаете, даже если Холошевский и уступит свое лидерство, он просто так этого не сделает. Он будет бороться, потому что это его любимая трасса. Хотя на самом деле эту трассу любят многие. Но у него именно эта трасса любимая, у него вообще, ну, как бы есть несколько любимых трасс, но это вот одна из двух самых-самых, вторая это Монца. Здесь широковато выходит опарин, но это ему не все мешает. Ну что ж, обидно, у нас стартовало, ну, я даже как-то и не посчитал. Где-то в районе 15-16 машин, а сейчас в гонке всего лишь 9. Подозреваю, что сегодня будут разыграны не все очки. Да, вот здесь, да, здесь я как раз подозреваю, что... В поворотах второго, начала третьего сектора, иступает колоссадский. Вы посмотрите, атака сейчас будет, слитстрим! Нет, не рискует, не рискует опарин, может быть и правильно. Это уже, уже именно в этой гонке один раз едва не кончилось плохо. Так, Плешков довольно медленно, но едет третьим. Ермаков едет, ну, тоже неплохо. Ну, пока тот же Колобенков, тот же порядок гонщиков, Ковалев, Дмитрий Мельников, Моисеев. И Мельников его сейчас, между прочим, обгонит, потому что Моисеев уже без заднего антикрыла, хотя в боксах был, так как имеет переднее. Да, уже на расстоянии атаки опарен. Будет атаковать, будет. Пока это самое интересное, что происходит на трассе. Трасса, в общем-то, ну, неинтересно ее назвать нельзя. Трасса способствует обгонам. С другой стороны, обороняться здесь, в общем-то, по крайней мере, в поворотах не сложно. Я что парень будет так уж нехорошо заменить, но не так уж и, не так уж и не Нет, нет, достаточно. с опять мне кажется, будет атака. Ласковский на широко, ой, его сейчас чуть не развернуло. Нервы, нервы, Лобой обоих мне даже уже кажется. Парень просто как Окстерьер Цепился В Ну, а вот здесь немножко Ну, срезом бы я это не назвал, но э, Довольно Не точно проходит концовку Поворота Эуру. Сейчас будет шикарно легком. Вот как раз сейчас начинается тот район трассы, где, в общем-то, холостовки идет медленнее. Вообще у холостовского в течение даже не только у но и вообще в процессе подготовки у него были подвески да, вреващие. немножко, у него были проблемы с машиной, он не мог найти свои лежит. Потому что машина у нее очень 195 года, ну вы знаете, после аварии сцены -э, были э, переделаны требования к аэродинамике. Это вы вот, смотрите, как бы отрывается. Э, у машины достаточно высокое аэродинамическое сопротивление, поэтому э, выжать из нее приличную максимальную скорость без потерь приземной силы очень-очень трудно намного труднее чем на любой другой машине и вот как раз это атака сейчас будет как раз это Халашевского и беспокоило то что он не может добиться высокой максимальной скорости на том уровне этой силы, который ему нужен нет, не рискует опарин потому что уже дважды он вот так вот бросал газ в этом месте потому что видел, что пилота делал с столкновением, контактом а контакт уже у них между ними за этой гонки был едва это не за закончилось сходом обоих, по крайней мере, уж точно так, давайте еще раз проверим то, что творится в другой, в других частях пелетона. Лишков по-прежнему третий Ермаков четвертый, Колобин, ну да, все, все тот же порядок нет, порядок уже немного не тот. И там... Я вернулся, потому что к этим двум пилотам... Ой, простите, пожалуйста, прям уж у самого нервы. Потому что мы видели, когда смотрели за Дмитрием Киселевым, что э, на прямой перед Комбом практически бок о бок шли. Бок о бок шли Феррари и Макларен. Я аж микрофон уронил. Очень интересно. Так, это у нас все сошедшие. И, к сожалению, у нас список сошедших пополняется. Второй минар. Илья Моисеев тоже сошел. Увы. Киселев на трассе последний. И, о, сейчас как раз Холошевский и парень будут обходить его на круг. Да. А, так, далее у нас в обратном порядке уже Дмитрий Мельников. Владимир Ковалев, Александр Колобенков, Алексей Ермаков и Антон Крюшков. Не вижу впереди площадку Косилёва, значит, он уже заранее решил пропустить. Очень правильно, потому что сейчас, ну, если переголы будут мешать борьбе, то это будет, конечно, очень неправильно. Как бы там ни было после той атаки перед Лехомбом, когда мы видели, что Терери и Макларенс практически бок о бок, либо эм, сам Апарин подостал, либо Сесилёв там сыграл какую-то роль. Так, здесь, знаете, нам показывают ситуацию. Это было почти 3 или 4 круга назад. Это Дмитрий Киселев возвращается в боксы. И посмотрите, просто бьет. Бьет Илью Моисеева. Хотя тут лак и для самого Киселева удара не было. Хотя а с другой стороны, я думал, да, вот этот повтор показывают, потому что это стало причиной схода э, моисива Но это, видимо, явно не так. Ну, а Алексей Опарин все еще продолжает свое преследование. Вот здесь э, Ставелла э, допускает небольшую ошибочку. Здесь, по-моему, Холошевский ошибся, потому что уж явно как-то близко, резко так подобрался. Да, что-то у Холошевского было в автобусной остановке. однозначно атака и посмотрите, не пускает, закрывает калитку, вытесняет траву. Ну, думаю, будет что друг другу сказать пилотам. Может быть, это Калашевский как попытается так... В очень такой средней степени корректности ответить опарену за тот инцидент, когда в автобусной остановке не Сафарин э, и раз, развернул Флашевского, правда он его пропустил по правилам, потому что, чтобы не, не получить показания за разворот гонщика, так, здесь в порте э, чтобы не получить показания за вынос разворот, то после этого выноса разворота пилот обязан пропустить жертву своем действий, и неважно при этом пропустить ли он кого то еще. И Мельникова разворачивает. И вновь, нож атакует. Знаете, что мне это напоминает? Нет, погодные условия другие. Ой-ой-ой, как опасно. И Холошевского разворачивает. И, по-моему, сам. По-моему, сам переднего антикрыла. явно решил, что... Да, сам. По-моему, он просто не выдержали нервы. Сам он это сделал. Ну что ж, теперь его пропускать не обязан. И очередной круг Апарин начинает лидером. Давайте однозначно стоит посмотреть повтор. Так, вот, вот, вот, вот, вот. Нет, небольшой контакт есть, но вот здесь-то Холошевский сам развернул. Вся. Его заднее левое крыло попало на траву. Нет, абсолютно сам. Давайте еще посмотрим с камеры Холошевского. Так, вот этот момент. Да, абсолютно сам. Это собственная ошибка пилота. Теряет переднее антикрыло. Да, а парень тут не виноват. У Холошевского не выдержали нервы. И вот только сейчас Холошевский выезжает из боксов. Но я вам что хочу сказать. По-моему, выезжает он. Да, он выезжает все еще вторым. Хотя, по-моему, Плешков был не так далеко. Давайте посмотрим. В чем дело? Нет, и Плешков, по-моему, сейчас в боксах. Да, он просто отстал. Четвертым, да, все. Да, однозначно Плешков не был в боксах, потому что там не было такого существенного отрыва. Если Плешков заехал в бокс, Ермаков бы стал третьим. Так, э, кого-то сейчас будет обгонять на круг, и это вновь Киселев. И, кстати, когда шли вместе Опарин и киселев их тогда пропустил не потому, что своевременно решил это сделать заранее, чтобы не мешать, а просто потому, что прямо перед ними он вылетел, вставал, врезался в стену, лишился заднего антикрыла. И так быстро его сейчас догнал Опарин, как раз потому, что очень долго Киселев добирался до боксов, был в боксах. На пик-стопе. Не очень аккуратно едет дебютант. Ну что ж, Алексей Опарин. У него сейчас одна задача, он должен оторваться. Правда, мы не знаем, на какой тактике шли оба пилота. В принципе, опарин был быстрее, но может быть такое. Я точно не знаю. Может быть такое, что... А Барин ехал на такт и едет сейчас на тактике двух пидстопов, в то время как у Халашевского был один, но это его ошибка, его тактику однозначно сейчас сломает, потому что слишком мало кругов они проехали, теперь Халашевский Калаше уже сделал пидстоп и он не мог сейчас заправить машину до самого финиша. Так, ну здесь пока все по-прежнему, здесь э, на четвертом, нет, простите, на пятом месте Александр Колобенков. Довольно высокое место для него, если вспоминать, что было в предыдущих гонках, особенно в Донингтоне. Так, здесь у нас, да, это Владимир Ковалев на своем форте. Так, и отрыв колеса для Дмитрия Мельникова, и гонка для него, увы, закончена. Можно, мне кажется, даже нужно посмотреть посту. Так, это неприятность подкараулила его в Ревадже. Ну, банальная ошибка на торможении, на торм... Да, на тормозил разворот и здесь не видно оторвалось переднее правое колесо. Да, вот оно катится, кстати. И вот сейчас к этому месту как раз подъезжает Владимир Ковалев. Так, какие-то проблемы здесь у Селёва. Хотя вроде оба от задних интегрированы на месте. И сейчас он пропускает Феррари Плескова. А хотя нет, это был Холошевский. По-моему, с резиной. Резина здесь не в порядке. По-моему, даже прокол. Идет неаккуратно, с другой стороны, на прокол-то не поймать машину в roos Это тоже дорого стоит. Хотя, с другой стороны, скорость была низкой. И, между прочим, по-моему, сейчас Киселев. Да, Киселев сейчас у нас на восьмом месте. И это последняя машина из тех, что остались на трассе. Хотя, с другой стороны. Я так подозреваю, что дело в том, что сейчас. Давайте я, с вашего позволения, так проверю. А, нет. Э -э, как раз Дмитрий Киселев. Сейчас седьмой. Официально восьмой. Почему? Потому что Дмитрий Мельников был сильно впереди него, на седьмом месте, а. Просто Киселев слишком сильно от него отставал. Он должен еще какое-то время проехать, чтобы стать официально уже седьмым. Но. В принципе, он уже, если не официально, он в принципе-то уже идет на седьмом месте. Обидно, значит уже одно очко мы теряем. А если Дмитрий Киселевка дальше будет продолжать как ехать, то и не одно, а сразу уже три и так далее. Очень обидно. Кстати, если говорить об очках, то я вот как раз одну деталь упустил. Так, это Феррари Холошевского. Да, сильно отстает он уже. А, вы знаете, просто когда я говорил о бочках на всех предыдущих этапах, в том числе и здесь, я всегда ну, имел в виду как бочковую бы систему, такую как сейчас в реальной Формуле 1. То есть 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. То есть очки получают первые 8 пилотов. Но на самом деле в чемпионате UFO we'll Back in History первые несколько этапов, а точнее 6. Они проводились по другой системе. Они проводились по системе более традиционной 10 6 4, 3, 2, 1 И сейчас она фактически здесь действует. Но э, после этапа следующего э, на э, в Барселоне, в Катауне Монмело, там после этого этапа было принято решение... Э, Изменить очковую систему на современную, и это решение распространяется в том числе и на прошедшие этапы. Поэтому э, я так вот говорю, что система современная, 8 пилотов, но на самом деле-то пилоты об этом не знаю на данный момент. Поэтому, даже сейчас, став седьмым, Киселёв не думает, что он получает очки. И очки-то сейчас, по идее, еще и не теряются. Ну что ж, предлагаю, хотя мы, в общем-то, это уже сегодня делали, но тем не менее, посмотреть круг глазами опаринка. Это была спидка Ляртурс, или, ну, если проводить название, Источник. Сейчас будет пушка, здесь произошел в 98 году самый массовый звезд в истории Формулы-1. Здесь поворот Эурус, Красная вода. Хотя вы знаете, наши комментаторы, еще когда были старые трансляции Формулы-1, так, в 1924 год, они этот поворот еще имели привычку называть Красновод. Здесь довольно длинная прямая, здесь Эско Леком. Здесь сейчас будет поворот Ревадж, я помню его Дэймон Хилл сравнивал с многоуровневым паркингом в 1998 году, он говорил, что как бы вот ты едешь, едешь, и он он как-то не кончается вниз. А здесь поворот Мальмеди. Ревадж, кстати, я считаю, один из самых требовательных поворотов к настройке болида, на мой взгляд. Потому что очень трудно там ехать по траектории и достаточно быстро. Поворот Тавелла. Скоростная дуга Бланшемон. Это как раз то место, вот сейчас оно будет. Здесь сегодня ошибся Холошевский и лишился своего лидерства. И известная легендарная автобусная остановка, которая в современном варианте трассы была существенно изменена. Это даже теперь несколько поворотов налево-направо, а уже наоборот. И прямая старт-финиш. Холошевский идет в принципе, медленнее, а парень а сейчас... А парень вырвался на оперативе, проспор едет быстрее. Но быстрее едет Холошевский, чем его напарник Антон Плесков. Так что, если Холошевский далее не будет ошибаться, хотя, в принципе, и не должен, то я у второму то места точно ничего ничто не угрожает, хотя, уверен, не так эту гонку провести хотел Богдан. Ермаков, я думаю, тоже не будет рисковать пытаться достать э, Плешкова. Ему сейчас надо играть на стабильность, потому что это особенно уж по сравнению с двумя предыдущими этапами, особенно с, по сравнению с Симовой, это необычайно высокий для Ермакова результат, четвертое место. И он будет сейчас работать на команду и делать просто ехать стабильно, чтобы получить как можно большее количество очков. Ведь если он дойдет четвертым, то сразу может подарить огромное количество очков своей команде, потому что сейчас он в четвертом, значит, за 15 очков может Макларен сразу заработать. Да, я уже как-то хотел сказать, подождите, а у нас сейчас на пятом месте должен был ехать Колобенков. А, ну, я уж подумал, сход. Но Колобенко всего лишь на пидстопе. Ну, это радует, потому что уж лучше вот так вот пидстоп, да. да. к тому же мы мог быть просто запланированным. У нас уже, как-никак, давайте посмотрим. У нас уже почти одна, нас одна треть дистанции уже прошла. И даже уже вторая треть уже давно идет. Вполне это возможно, что пидстоп запланирован. Почему нет? Хорошо, что не сложно. Я почему-то не вижу на трассе сейчас. Кого? Дмитрий Киселева, похоже, сошел. Обидно. Ну, на самом деле, то, как он ехал сегодня, это просто, ну, вы уж меня извините. Просто помеха был на трассе. Но жалко, да, седьмой Илья Моисеев. А он ушел, и да еще и там уже вышел из сервера. Обидно. Потому что очки сейчас не все будут разыграны. Сколько пилотов на трассе? Это очень плохо, друзья. Потому что э, и даже не то, чтобы очки за очки обидно. Три очка уже не будет разыграно. А обидно это еще и потому, что... Просто нет борьбы на трассе. Борьбы на трассе нет. И я подозреваю, что... Оставшиеся где-то три пятых гонки будут достаточно скучными, если, конечно, не изменится погода. Хотя пока предпосылок к этому нет, довольно-таки солнечно. Владимир Ковалев. То, что он сделал, ну конечно, за счет достаточно большого количества входов, это вполне можно назвать прорывом. Так как стартовал-то он не только с очень низкой позиции, но еще и с типлеем. Так, э -э Алексей Ермаков в боксах. Да, обычный плановый пикстоп. Но, по-моему, Ковалев его обгоняет. Да, так и есть, Алексей Ермаков смещается на пятое место. Да. Ну что ж, борьба как раз может быть здесь, хотя с другой стороны может быть и Ковалёв вот-вот, э ну, на этом круге, в конце этого круга или на следующем поедет в боксы. И отрыв сейчас для такого слишком маленький, и четвертое место он держать так не сможет. Хотя посмотрим, может быть, э я так думаю, что, ну, я просто сейчас пытаюсь э -э рассуждать как гонщик, возможно, э -э все таки то место, которого он стартовал, то не самое как бы желаемое для него, может быть, он идет на один пит-стоп всего лишь навсего. Это сейчас довольно-таки плохо для Макларена, точнее, для Ермакова, но, с другой стороны, если он действительно был заправлен под завязку, то сейчас-то как раз Ермаков может пытаться его обогнать. Дом Плешков продолжает э, движение. Э, в общем-то, несмотря на то, что если, если вот сейчас э, до финиша такое же положение пилотов сохранится, то, наверное, не так много Феррари проиграет, потому что э, получит уже вот такой финиш сразу. Давайте посчитаем. А всего получается 8 плюс 6. И он 1 очко меньше, чем Макларен. Всего 1 очко проиграет Террари в командном зачете. Что, в принципе, не так уж и плохо. Так, вот если выходит из Хавелла и здесь будет он Шимоно. Бается на выходе, за столб... да даже на входе в автобусную самовку. Кстати, вы по глуху, конечно же, знаете что, несмотря на то, что физика здесь у всех пилотов физика поведения болит одинаковая, все равны, пилот лучше за счет сколько своего пилотажа и возможно, не настроивать машину. Но я это к чему? что несмотря на одинаковую физику, или по звуку, вы можете догадаться, что здесь мотор Архитектура V12, 90 цилиндровый как раз э, это последняя гонка для Ferrari будет использовать, потому что в был в 2016 году, игра в Ferrari Pinchelmacher был из-за 10-цилиндровый мотор. Я это к тому, что просто есть такие фанаты Ferrari и Formula 1, которые поначают именно как раз от 2 12-цилиндрового мотора. Есть в нем что-то такое. Я, знаете, он мог вернуться то есть, в Формулу 1, это архитектура, потому что я не знаю, просто, может быть, мало кто это знает, просто, вы, знаете, смотрел недавно просто важные новости, архивы, новостей за Формулу 1 реально, за 2000 год. Оказывается, Toyota, она вообще могла дебютировать в Формуле 1 на год раньше, она могла дебютировать в 2001 году но а почему это не произошло все просто потому что изначально Toyota планировала эм, представляется болиды ой как заносит холошевского как раз планировала изготовить моторы архитектуры v12 но фиа как раз в тот момент когда у Toyota начала построить своего первого прототипа э, она запретила регламент внесла поправку который запрещал какую-либо архитектуру моторов кроме V10 Из-за этого Toyota понесла ну нет убытками я бы это не назвал просто им пришлось немножко внести из э изменения в разработку и то есть, фактически то что они успели разработать до этого посыпалось э как карточный домик и э из-за этого они были вынуждены отложить дебют на год. Ковалев в бокса не заезжает, да и Ермаков, заправившись, уже не может за ним угнаться. Так, на последнем месте у нас все еще Колобенков. И его сейчас на круг будет проходить опарин. идет сильно-сильно медленно. Хотя вот здесь нет прямых почти одинаковых. Ну, Колобинка в сейчас ни в том положении, чтобы сопротивляться. Эх ты, ведь сопротивляется. Очень сейчас было опасно. но может быть, он не рассчитал с торможением. Ну, в принципе, вы знаете, гонка сейчас стала ну, из-за малого количества сделков вкусной, поэтому, чтобы хоть как-то разнообразить. В общем-то момент был не столь важный, но все-таки давайте посмотрим постор. Вот он тут едет, двигается в сторону. Опарин а вроде бы его проходит, но здесь едет просто прямо, срезает поворот. И опарин а сейчас уже позади. Но он, видимо, понял, что надо было все-таки пропустить. И вот он здесь пропускает. А здесь еще у него и разворот. Он утыкается практически в стену. И вот только-только выбирается. Ну, а парень это все нормально, он продолжает движение к повороту к связке Лекон. только сейчас проехал Эу И, по-моему, он немножко приблизился к Макларену. Хотя... Идут они... Нет, сейчас они идут в равном темпе. Так, по-моему, сейчас уже Холошевский будет обгонять э -э, Колобенкова. Да, звук мотора V8 слышим. Там сейчас будет Колобенков на своем форте. Так, это были, ну, такие небольшие лаги. В Мальмеди находился Антон Плешков. Что-то не так. Знаете, мне это напоминает, да, проблемы тут с интернет-соединением. Да, мне это очень напоминает, когда в Сузуки сошел Холошевский. Чисто из-за технических проблем. Вот вот кажется, что его заносят, а на самом деле нет. он Едет-то ровно. Как бы это ни закончилось плачевно. по хронометражу сейчас Антон Плешков на середине дистанции, шестой. Какие-то явно неполадки. Знаете, попытаемся вернуться к нему позднее, возможно, что это пройдет. Так, а прошел ли Халашевский форт из бенкова Нет, ничего нет, ничего не догнал. Вон только там, да я не знаю, вы может быть даже не видели, я видел. Он, да, вон все, здесь, болит. Вот он же, кто хотел, ставила. Ой, как развернула! А вот сейчас опять Пейшков на третьем месте. Просто какая-то чехарда. Что-то какой-то... Как-то звезды не, не, не так над Паешковом сложились. Хотя, с другой стороны, если действительно он вдруг опять станет шестым по хронометражу, то если судьи разберутся, то нормально засчитают ему третье место. Так, четвертый у нас все еще Ковалёв, сейчас он прошел Мальмедит, Где у нас Ермаков? Ермаков у нас сейчас будет входить в ревадж, и, он и он сейчас будет пропускать своего напарника. Пас, по-моему, там... Да, там, по-моему, чуть ли нет... Ну, удара, может, и не было... Ничего, ничего не угрожает, но и сам он не может э, приблизиться к Алексею Апарину. Ситуация мне напоминает э, Фузуку, когда Холошевский сам лидировал, апарин шел следом, и, и в общем-то, сейчас они просто меняли королями. Но у Апарина, по крайней мере, была борьба с Гуренко. Гуренко, кстати, который тоже такой. Очень много пилотов стартовало и почти все сошли. Обидно. Так, вон, да, да, да. Ну, там был разворот, ворота полностью, на вот так и опять он ну, не может, не может никак на круг оборудовать порту. И с другой стороны, порту сейчас упрекнуть не с чем обежал, потому что он не настолько близко, чтобы к не мешать. Что-то с Плешковым, потому что Ковалев вновь третий. Нет, по-моему, опять вот эта самая ошибка хронометража, потому что отрыв здесь не увеличился. Посмотрите, где сейчас Лешков? Лешков вышел из Ставелла и подъезжает к Бланшимону. А где у нас Холошевский? Холошевский у нас э, входит в Леком. Да, тот же самый отрыв, ошибка хронометража. Ошибка хронометража, она связана, вот вы увидели, какие-то вот были лаги. Что-то. Нет, Плешков не виноват, но виноват, наверное, его интернет. Так что я не знаю. Официально он сейчас шестой, и засчитать ли ему это место или сделать его вот третьим, это решать уже судем Вот Холошевский таки подобрался к футворку. Ой, простите, это не футворк, это форте. На, на футворке у нас Ковалев. А это форте Александра Колобенкова. И сейчас он должен как раз Холошевского пропускать на круг. Это с камеры Холошевского видит, что опять же не так вот Колобенков близко. Скачет, скачет по бордюру, прыгает в чеканах Калашевский. Да, пропускает, пропускает вот у Форти, что ж такое, Форти, Форти Александра Колобенкова. И теперь... А, он еще и ошибается там, на выходе из Да, по-прежнему официально по хронометражу третьим идет Ковалев. Да, только шестым почему-то идет Плешков. Абсолютно непонятная ситуация. И Плешков Бокса. Точнее, он только сейчас туда едет. Простите. Интересная особенность, кстати, трассы. Здесь, ну, с другой стороны, то же самое есть на некоторых других трассах, но... Тем не менее, вот особенность заключается в том, что... Здесь всегда можно определить заранее, поедет ли пилот в боксы каким образом. Таким, что поворот то автобусную остановку устроен таким образом. Я имею в виду именно старой конфигурации, потому что на более новых такого нет. Если пилот... То обычный, плановый, довольно короткий пив и Антон возвращается. Так вот, если пилот заезжает в поворот автобусную остановку, значит в боксы он не едет. Потому что дорожка в боксы как раз находится перед этим поворотом. Если он ведь не здесь, вот в поворот идёт прямо, значит он сейчас заезжает этот стоп. Так, там кто-то был либо в боксах, либо просто медленно проезжал э, Лясурс. Да, это был Ермаков. И да, можно подумать, что он был в боксах, но на самом деле нет, просто Лясурс. Очень медленный поворот. А вот и Холошевский с Колобинком, в свою очередь, проехали поворот. Значит, я делаю вывод, что где-то через 5-6 кругов жертвой обгона на круг Холошевского станет и Ермаков. а а парень сейчас Плешкова будет догонять на круг. Да, чудовищный отрыв, и тогда, если он это сделает, в общем, только Холошевский может да, завершить гонку так, не пропустив, чтобы не пропустить опарина на круг. Да, к сожалению, вынужден признать, что гонка сейчас довольно-таки лично проходит, но... Не я в этом виноват, не выживую виноватый виноват в этом пилоты, потому что множество их сошло. А так, если бы этого не произошло, то была бы борьба интересная. И вот немного ну, опасно, но своевременно корректно пропускает плесков. И вот как раз сейчас самое интересное, это ошибка хронометража, связанная с Плесковым, потому что, в принципе, чисто по трассе он идет третьим, но хронометраж продолжает все еще, продолжает упорно считать его самым последним, э, шестым, последним из тех, кто вообще сохраняет движение. Так, я не вижу за Холошевским форте Колобенкова, значит он либо заехал в бокс, либо с ним что-то случилось. Нет, просто отстал. Хотя мог и разворот допустить, почему нет? давайте посмотрим, кто у нас сейчас в боксах, дабы хоть как-то развеять обстановку. Так, это Плешков на шестом месте. Значит, следом за ним. Это Минарди. Минарди Ильи Моисеева. Далее числится у нас Минарди Юрия Ворнова. На девятом месте Тирел Виктора Каменного. Я, честно говоря, может быть какая-то борьба де, ну просмотр гонки держит на сервере э, там того же Моисеева, того же Воронова. Вот Каменнов не может уйти, потому что он сервер этих соревнований. Если он выйдет из игры, то <с? <с?> просто не будет гонки. Так, Кирилл Именин, чисто 5. Ну, позиции здесь не имеют значения. Э, Владимир Соколов, Александр Алешин. Неправильно в бокса стоит. Александр Мишин, и все, это уже опарин. Значит, кого здесь нет? Нет э, Емельяенко, хотя какое-то время он тоже был на сервере. Киселев, Горенко. Кого бы еще вспомнить? А, Дмитрий Мельников. Так, не пугайтесь, та Феррари, это не Холошевский. Я имел в виду, не, не пугайтесь те, кто, может быть, так болеет или желает победы опарину. Это был... Отстающий на круг Клешков Который где-то полтора-два круга назад Пропускал опарина Да, действительно, вот подтверждение Холошевский только что вышел Из шпильки источник В Лекомбе сейчас Ковалев А это значит, что и он уступил Круг опарину Да, по идее именно так Только-только в Лекомб Входит Ермаков И по-моему он догоняет Ковалева полешков все чисто. Знаете, я вот как раз сейчас вот из-за этого молчания я как раз вспомнил, что перед тем, как я начал вести эту запись, я ну, читал на форуме в теме как раз обсуждение вот этих вот комментированных записей. Э такое небольшое замечание. Я за него совершенно не в обиде, оно довольно-таки справедливое и правильное. Замечание о том, что иногда, когда в гонке ничего не происходит, когда она довольно-таки скучно проходит. То, что у меня такие паузы, молчания. Хочу извиниться, но действительно очень сложно придумывать что-то и говорить что-то правильное, членораздельное. Это тоже в каком-то смысле сложно. Особенно сложно это, когда ничего не происходит интересного. Надеюсь, вы меня тоже понимаете. Ну и при этом надо еще как бы стараться не говорить одно и то же. И тем не менее Алексей Ермаков продолжает движение на официально четвертом месте. Но на практике это место у него сейчас пятое. Потому что, еще раз повторюсь, Антон Плешков терпит какие-то проблемы с хронометражом. И несмотря на то, что чисто на трассе сейчас он едет третьим, хронометраж упорно продолжает уже в течение где-то 10 кругов. Может чуть меньше показывать нам, что он на шестом месте. Но его заверить это не так ну а Алексей опарин вот, прощения за переключение вот Алексей опарин продолжает лидировать и лидер своего ничто не угрожает по-моему мы даже успели пропустить его один из его заездов в боксе. ничего он из-за этого не потерял все еще идет первым. Так, а сейчас с вашего позволения посмотрю сейчас процесс и сколько у нас прошло. Знаете, у нас две трети гонки отметка. ровно две трети гонки то есть довольно таки недолго осталось до финиша. вообще как то удивительно быстро проходит эта гонка обычно довольно таки долгие гонки как раз вот на э, спа Шами, на вот в Барселоне Каталуния Монмела, следующая гонка обычно именно на этих трассах такие соревнования такие самые затяжные самые короткие они обычно ну где в Монце чаще всего но с другой стороны это если мы говорим о как бы вот этих машинах, 90-х годов. А вот если говорить о тех, что сейчас, то сейчас ну, пилоты едут очень быстро. Особенно, знаете. 2004 год, самые быстрые машины, самые короткие гонки. Очень недолго они там проходят. Но тем не менее, самые короткие в Монстры, самые затяжные в Каталуне, эм, Спа. Здесь как-то на удивление быстро гонка проходит. Так, вот посмотрите, холош... ой, простите, опарин там входил, входил в ревадш, подходил к Мальмеди, а Холашевский только-только въезжает в лесу. Ковалев и того дальше. Он скоро, да, так еще кругу в пять, и он пропустит таки на круг Холашевского. Он сейчас только сам подъезжает к повороту в ревадш. Подъезжает к Лякомбу а, Алексей Ермаков, и сзади мы видели Феррари, и вот как раз это Холошевский Плешков сейчас а, подъезжает, вот сейчас будет связка, а потом будет э, Ставелла. Очень мне нравятся здесь камеры, потому что они здесь в большинстве участков трассы, они вот, ну, просто часто так бывает, что не только в этой игре в один c в других там Air Factor, Race 07, GTR Evolution, жалуются игроки, что вот такие вот телевизионные камеры показывают недостоверно. Это не похоже на телевизионную картинку, как-то нереалистично. И вот здесь, эм, ну, я бы не сказал, что сильно лучше, чем обычно, но сами положения камер здесь достаточно близки к тому, что обычно, как показывают с, трансляции с Франкошами в реальной жизни. Вот, например, старт-финиш, его всегда показывают именно так. Для СУС. да, здесь очень реалистичная картинка, здесь все, камера похожая. Вот здесь на подъезде тоже очень хорошо. Вот здесь, да, здесь хорошая такая камера. В правильном месте стоит. С этой камеры был заснят самый, вот этот массовый завал. Вот а, красная вода не так. А вот эта камера тоже, вот сейчас будет... Знаменитая прямая, где в 2000 году Мика Хакенен совершил ту свою знаменитую атаку на Михаэля Шумахера. Вот здесь это произошло. Там еще было Рикардо Зонто, все вы это помните. Вот здесь тоже как раз вот вход в ликом очень реалистично. Здесь уже нет, здесь совсем не так камера стоит. Совсем не так. Вот ревадж снимают правильно здесь. Ну а дальше уже идет так, в средней похожести, если можно так выразиться. А парень продолжает движение. Он сейчас по связка, которая, к сожалению, не помню название. Прошу за это прощение, которая находится перед поворотом Ставелла. Вот только сейчас он в него войдет. Калашевский только лишь на подъезде к Риваджу. Очень сильно отстает. И это еще при том, что ему предстоит питстоп. Как впрочем, и опарину. В Мальмидии слишком широко заходит, но не теряет машину. Здесь. Ой-ой-ой, вылет в грави. Вот здесь гравий именно на выходе из этого поворота очень опасный, потому что. Несмотря на то, что кажется, что зона безопасности очень широкая, это, это так, но по, в поворот входит на такой скорости, что если ошибиться с торможением, то очень мало шансов, что пилот при ошибке не долетит до стены. Как раз... Ой, как раз, разворот, разворот. Машина все-таки, мне кажется, повреждена, но чудом каким-то чудом не ломает себе ни одного антикрыла ни переднего, ни заднего. Вот мне интересно, поедет ли сейчас в боксе? Да, едет в боксе. Может быть запланированный пидстоп, может быть э -э из-за этого удара. Ну что ж, очередную, если так можно сказать, от отдушину получает опарин, хотя с другой стороны ему еще самому ехать в боксы. Вот был звук проезжающего болида, вы знаете, это вновь фортик Колобенкова. Медленно замедлился ковалев медленнее увидит хотя вроде оба антикрыла на месте нет, это сейчас было не торможить, это был лак. Давайте посмотрим. Вполне вероятно, что сейчас он поедет в боксы. Кто-то позади не, сзади него едет. Потому что я точно слышу, на то. Нет, в боксы не едет. Ну а для тех, кто смотрит запись не с самого начала, не забыл, напоминаю, что с вами вифок.нет, портал, посвященный симрейсингу и автоспорту, Виртуальный чемпионат, онлайн-чемпионат VFOK History, пятый этап, легендарная трасса с Пафром Кашам, и на ваших экранах лидер гонки Алексей Апарин на своем Мальборо Макларен на Мерседесе. Лидер практически безоговорочный, ибо если он не сойдет или у него не будет какого-нибудь очень длинного пикстопа с исправлением многочисленных поломок, то его лидерству ничего не угрожает, и надеемся, что то, что я перечислил возможные причины потери этого лидерства, надеемся, что ничего из этого не случится. Хотя, с другой стороны, нам бы хотелось борьбы, ибо ее уже кругов 20 как нет, и это связано с большим количеством сошедших пилотов. Если у нас стартовало, я не помню точно, простите, 15-16 пилотов, где-то в районе этого числа, то сейчас осталось всего 6. Более того, один пилот по-прежнему испытывает проблемы с хронометражом. Я говорю вот, конечно, об этом пилоте, втором пилоте команды Феррари, Антонио Пришкове, ибо уже 10 приблизительно, может, чуть больше кругов. Хронометраж показывает нам, что он 6 хотя на самом деле он едет в у нас, между прочим, приближается уже постепенно к своему логическому завершению, осталось не так долго, осталось совсем всего-ничего. К сожалению, конец, гонки, как и середина, будет скучно, потому что ничего не происходит. Самое интересное, что за последнее произошло, это был вот как раз в этом месте, который Холошевский уже проехал, выход из Ставела. Его развернуло, он готовился отходить на круг Ермакова но допустил ошибку. Может быть были какие-то повреждения, но не антикры... но не поломка антикрыльев, и тут же он заехал в бокс, вот здесь. Но сейчас он, естественно, этого делать не будет, так как уже 20 у него было. Так, Ермаков у нас подъезжает как раз к Росноводскому повороту. Я вот смотрел, видел несколько, да очень много раз. Э, как раз запись реального Гран-при Бельгии 95 -го года на канале FTR. Тогда в 195 году у нас его комментировали вообще Формула-1 Сергей Нисимов и советский гонщик, писатель. Лев Михайлович Шугуров. И вот как раз вот он назвал этот поворот вот так вот необычный Красноводский. Вообще, Лев Шугуров очень интересный комментатор. Конечно, все мы, практически все, очень любим Алексея Попова, голос, российский голос Формулы-1. Но, тем не менее, после того, как я посмотрел некоторые записи 1995 -го года, мне даже как-то обидно стало, что... Уже в 1996 году прекратил комментаторскую работу Лев Шугуров. Очень интересный комментатор. Правда, иногда делал такие некоторые ошибки. Так, это у нас Что? спросите простите, вот это какие-то системы, я не понимаю. Возьмите. На шестом месте Клевков. В Колобенковом что-то не так. Вот эта вот картинка, которую вы видите. Сход. Нет. Так, возможно, проблема с соединением Давайте сейчас не будем смотреть, потому что ну, зачем она вот эти вот... Обрывы картинки. Будем смотреть позже. Очень будет обидно, всего останется 5 пилотов, гонка станет еще скучнее. Надеемся, что это просто некоторые, как бы, ну, грубо говоря, глюки, и Александр вернется в гонку. Я говорил о Львесе Гурве, я хотел просто... Были вот некоторые ошибки, связанные с тем, что, вот, например, ну... Связаны они были с тем, что в отличие от Сергея Нисимова, он посидел, ну, нет, тогда еще не в останке, но тогда еще на шаболовке. А Сергей Нисимов был на трассе. Ну, какие ошибки, самые такие элементарные. Например, вот помню, что такое было, что когда был момент, когда Жанна Лизин. Нет, простите, это был не Ализи, э, Дэвид Кухарт. Э, Показывал Пасекладический прессинг в борьбе за лидерство На Джонни Керберта Он ошибся в лекомби, его развернуло И на том же самом круге он развернулся Еще и в автобусной остановке И Когда этот момент показали Показали, показали как Керберт развернулся Заставил почти полностью становиться Марка Бланделла Потом поехал нормально И когда показывает этот повтор Просто банально не понял, что это повтор И как бы воскликнул А там что делается и не сразу сообразил, но ну, это простительно. <S joins us> и как раз и сама собственно остановка, не выходит там тот Давайте посмотрим. Нет, те же самые проблемы. Те же самые проблемы с... с Тем не менее, он все еще на сервере, несмотря вот на эти непонятные, как бы, глюки, так как, если бы, допустим, он зашел, он э, считался бы уже шестым, его бы, хотя он сегодня, да, что-то очень сильно у нас сегодня барахлит э, вообще техни техническая сторона гонки. Сначала вот этот хронометраж э, Плешкова, теперь Калабенков, потому что... Если бы Колобенков вылетел с сервера, нам бы его вообще отключили, мы не смогли бы его просматривать даже в таком виде. Так что я не понимаю, что творится со единственным пока еще оставшимся пилотом команды Forty. И вы посмотрите, какой чудовищный отрыв. Калашевский проходит легком, а парень на автобусную остановку. Чудовищно, просто чудовищно. До конца гонки у нас осталось примерно... где-то 10-15 минут. И боюсь, нам остается просто смотреть. Чем мы, собственно, уже и занимаемся, минут 20-30, просто смотреть, как пилоты доезжают до финиша. Третьим официально по-прежнему числится Владимир Ковалев, хотя номинально он четвертый. Но заметьте, сейчас, когда мы только что включили камеру, впереди него услышались звуки явно болида с оснащенным мотором в 12 А мы знаем, что там не Холошевский. Поэтому вполне возможно. Ковалев и реально станет третьим. Так, вот эти прав. Да, действительно, Ковалев догоняет Плешкова. И сейчас Плешкова, в принципе, может спасти только пит-стоп Ковалева. Да, вот он позади. Футворк. Ну что ж, вот у нас и назревает борьба. Вполне возможно. Так, это сейчас будет поворот реварш. С стороны Владимир Ковалёв э, не так уж и быстро приближается к э, Антону Клешкову. То есть, конечно, он сейчас будет потратить чуть-чуть быстрее, но, тем не менее, мы не можем сказать, что вот он его прямо вот сейчас быстро догонит и начнет атаковать. Я даже больше скажу, возможно, такое... Возможно, это было вызвано как раз недавним пикстопом. Плешкова, который мы видели. Но с другой стороны, не может же так долго ехать ковалев. Он должен где-то должен был сделать пит-стоп, который мы просто не увидели. Продолжает движение на четвертом официально, номинально пятом месте. Ар... Ой, простите, Алексей Ермаков. И вы знаете, я так думаю, что если ä, судьи засчитают третье место Антона Плешкова, то... Да и даже если Ковалев лоббуднит, если ему засчитают четвертое место, а не шестое, на котором он сейчас якобы официально едет по хронометражу. Очков у Феррари. Нет. Как раз вот я. Если. Если Плешков станет третьим в итоге. Если он не пропустит Ковалева, а Ермаков останется пятым, то.. Очков будет поровну за эту гонку у Феррари и Макларена. Вот что интересно. Так, вот опять Плешков и не видим мы позади сейчас Ковалева, не видим. Хотя нет, вот он.. В смысле, он. Мы его не видели с камеры, но Плешкова, но здесь он как раз недалеко. Да, здесь пока в речи такой не идет, Сейчас э, довольно далековато, но приближается, по-моему. Что ж, Алексей Апарин продолжает свое уверенное движение к победе. До конца гонки осталось, как я уже говорил, в общем-то не так много. Где-то в районе, опять же, 10 минут. И мне кажется, что уже меньше. Большевский очень сильно отстает от опарина. Мне кажется, что продлить гонку еще где-то 10-15 кругов, то опарин бы точно догнал его на круг. Но мне кажется, что он все-таки не успеет. Вот смотрите, сейчас в И вот только подходит к автобусной остановке. Опарин. опарин подходит к Ставелло. у нас по-прежнему числится владимир ковалев но как мы помним он ä, приближался к Антону плешкову который неофициально идет на третьем месте но по моему плешкову сейчас не дается все-таки немного отрываться и более того посмотрите где плешков плешков сейчас м -м, постепенно да приближается к ставелла а ковалев да, он близко, он близко. По-прежнему продолжается что-то непонятное с Александром Колобенковым. Да, вот знаете, я сейчас попытаюсь вот э, вот это вот время. Э, я сейчас попытаюсь посчитать приблизительно, сколько у нас осталось. Да, примерно 7-8 минут. А это Алексей Ермаков, напарник, постоянный напарник опарина, который тоже медленно... Да сейчас только все эти пилоты, то, ну, разве что кроме Ковалева и Плешкова, этим и занимаются. Просто спокойно, уверенно, до финиша. На четвертом официально, на самом деле, на пятом месте. А вот и сам Плешков и... <клыш> Извините. И несмотря на то, что Ковалев там не так уж и далеко, мы его все еще как бы не видим на планах, э которые следят за, за Плешковым. Да. Ковалев достаточно близко, но приближаться у него не получается. По крайней мере, даже если это э при ну, сближение их происходит, то оно происходит отнюдь не так быстро, э чтобы позволить. Ковалёву отвоевать позицию. но вот сейчас мы же помним, что относительно недавно Алексей Апарин опережал Ермакова на круг. А сейчас такой план. Который мы уже видели. Ну, сейчас уже нет. Просто где-то секунд 10-15 назад показывали план, который мы видели уже относительно Ермакова, видели его раньше. Что, уже на второй круг? Или какая-то заминка была у Апарина? Хотя, вообще-то, Апарин вполне мог заехать на пит-стоп, мы могли это проглядеть бы... Ему сейчас можно еще на два питстопа заехать, он все равно ничего не потеряет. Ну, время-то он потеряет, но он не потеряет позиции. Так, до финиша у нас все меньше и меньше. Я так предполагаю, по времени, судя по времени, какое время можно. За это время сколько можно проделать кругов? Вот либо сейчас, ну, три-два круга. То есть, возможно, в лучшем случае, в лучшем для тех, кто хочет, чтобы гонка это уже поскорее закончилась, в лучшем случае это предпоследний круг. И действительно, на плане мы видели, что вдалеке, впереди Апарина действительно, едет Ермаков. То есть, либо какая-то заминка была у Ермакова, и Апарин обгонит его уже на второй круг. Хотя, Ермаков так ехал по дистанции, что, может быть, уже и на третий либо же какая-то заминка была уапарена, или пидстопа он пропускал сейчас по-моему я смотрю примерно я у меня нет конечно хронометража я примерно стараюсь покидывать темп и мне так кажется, что постепенно, очень медленно Холошевский стал приближаться к Опарину Но настолько медленно, что никакой роли это не сыграет Особенно за три или два круга до финиша Когда сейчас Алексей Опарин пересечет финишную черту очередного круга Я попытаюсь еще раз вам примерно сказать, на какой же круг он уйдет На последний или предпоследний вы посмотрите, в Бланшимоне был опарин, выходил из него, а Холошевский только-только прошел Эуру. Так, вот опарин пересекает финишную черту и смотрим время. Да, я боюсь, сейчас будет последний круг. Последний круг. На последнем круге Алексей опарин. Мы к нему вернемся. <coughs> Пока посмотрим с другими пилотами. Ну, Холошевский уверенно продолжает движение. Ковалев, Ковалев преследует Плешкова, все еще я так понимаю. Но если действительно последний круг, да и даже если предпоследний не успеет, он догнать. Но круг последний все-таки, мне кажется. Да, действительно, я был абсолютно прав. Переди О, простите, Переди Опарин, Ярмаков. По-прежнему продолжается такая вот... Это лак, это лак. А парень не замедлился, с его машиной все в порядке. А, значит, по-прежнему продолжается непонятная катавасия, если хотите, с, с... пилотом форте Александром Колобенковым. Не понимаю, что с ним. На вылет с сервера это не похоже. И я не могу точно сказать, засчитают ли ему позицию или нет. А, как бы там ни было, я вам... Обещаю, что я этот вопрос просмотрю по результатам тех го прошедших гонок. И когда мы снова встретимся с вами в Барселоне, в Каталоне Монмело, я вам сообщу, что же тогда было с Колобенковым. И также я сообщу, он засчитает за третью позицию Плешкову. Да, может даже на круг успеет пропустить Ермакова до финишной черты. А круг действительно последний. Да, однозначно, финишу Финиш для Алексея Парина. Все, он выигрывает гонку. Вот автобусная остановка, выходит из нее. Все, победа. Он еще ведь ее не пересек. Не закончит ли он, как Менсел в Канаде 91 -го года? Нет, пересекает. И Алексей Парин выигрывает гран-при Бельгии 95 -го года в чемпионате ВИФОК Back in History. Едут два напарника по Макларену. А вот как раз за этим... Да, и закручивает Жука. Вот за этим Ермаков его так и пропускал, потому что если бы он проехал впереди, ему бы еще один круг пришлось ехать. Ой-ой-ой, Холошевский только в середине круга. Ковалев ближе, Ковалев его сейчас закончит. Плешков только сейчас заканчиваем. Так, вот Плешков у нас финиширует то ли шестым, то ли третьим. Так, Ковалев. Ковалев вот сейчас финиширует. Финиширует то ли третьим, то ли четвертым, непонятно. Из-за сбоев хронометража. Вообще сегодня с этим хронометражем просто какой-то... <связывая> ну да, как сказал бы Алексей Попов, Театр абсурда. И вот только сейчас Холошевский финиширует. Второе место. <связывая> ну что ж, конечно, судя по старту, первой части гонки. Не, не такое он сегодня ожидал. Хотел, наверное, должно быть выиграть. Но с другой стороны, я бы попробовал предположить, что после Имылы ему не на что жаловаться. Как, впрочем, и Алексею Опарину. Который прошлую гонку вообще не закончил. Ну что ж, вот на вас, ну, на, вашем, на ваших экранах. Ну да, здесь, конечно, прежде всего с такой камеры э, видно футворк Ковалева. Но самое главное, что чуть него в боксах своей команды Макларен, Мальборо, Макларен, Мерседес. Стоит победитель этой гонки Алексей Опарин. Пока что. Он, кстати, в первой в чемпионате, кому удалось выиграть больше, чем один этап. У нас впервые победитель дважды. У нас до этого четыре этапа все разные люди выигрывали. А... Таким образом, еще раз напоминаю, порядок пилотов, по крайней мере, в очковой зоне. И то он не точный, пока предварительный, официальный, я называю. Алексей Апарин, Богдан Холошевский, Владимир Ковалев. Алексей Ермаков, Александр Колобенков, Антон Плешков, но не будем забывать, что какие-то проблемы с хронометражом случились у Плешкова, и он его считал шестым, хотя мы все-таки видели, что никто его не обгонял, он оставался третьим, судейское решение по этому вопросу я вам обязательно расскажу на следующем этапе, так же, как и то, что случилось с Александром Колобенковым, которого мы последние примерно 20 минут гонки не видели, как будто бы он пропал, с другой стороны здесь какой-то сбой. Полностью вылететь с сервера он не мог, мы бы вообще его не видели в гонке. То есть он даже бы и не значился в протоколах, а он начался пятым. И что случилось с ним, я вам тоже постараюсь объяснить на следующем этапе. Ну что ж, перед тем, как я попрощаюсь с вами, вы сначала, точнее уже после этого, вы посмотрите повтор Победный финиш Алексея Парина. С, его, с плана из его машины И теперь я с вами прощаюсь До встречи на шестом этапе чемпионата Который пройдет на испанской трассе Каталуния-Монмело Ну а сейчас, как я уже вам сказал Смотрите повтор финиша Алексея Парина А я с вами прощаюсь, до встречи в Каталунии До свидания